Всевышнему Аллаху за все блага и дары. И сегодня как раз посвящаем нашу тему – это благодарность Его благам, благодарность милости, которую Он оказывает нам каждый день, каждое мгновение. Благодарность в адрес Всевышнего Творца, который наделяет нас благами, у которого нет счета, нет границ. В частности, речь про мусульман. Благодарность является фарзом, то есть обязательным элементом в жизни верующего человека. Тот, кто считает себя мусульманом, должен благодарить фарз. Постоянно благодарить Всевышнего Аллаха. Благодарность верующего показывает, что он подтверждает свою веру, подтверждает существование одного всемогущего Аллаха. На вопрос, что такое благодарность, определение, из всех ответов, озвучивал несколько из них, благодарность это... «Подтверждение сердцем того, что говорит язык». Это благодарность. То есть очень похоже на определение верующего, что язык говорит, я верю в Аллаха, и сердце говорит, что я верю в Аллаха, и они оба смотрят в одну сторону, одно намерение, нет разногласия между языком и сердцем. Это как раз определение благодарности. Также один из интересных, на мой взгляд, благодарность, определения это, это некий аркан, который удерживает блага, которые уйдут из нашей руки, из кармана или из дома ли. То есть представьте, знаете, судьба бывает двух видов. Предопределено шаг направо, шаг налево. Предопределено, что мы... Встанем утром, также предопределено, что мы не встанем. Предопределено, что мы сядем, если захотим, если нет, то будем лежать. Все предопределено, мы выбираем. Так вот, что такое определение благодарности? Это то, что удерживает, как аркан, как сеть рыболовная, то, что должно уйти из дома, из рук, из кармана, или в теме здоровья. То есть что-то должно уйти в будущем. А благодарность — это то, что его будет удерживать. Это определение благодарности. То есть, соответственно, вывод какой? Тот, кто благодарит, он удерживает, от него не уйдет, он не потеряет ни здоровье, ни что-либо, если он будет благодарить так, как сам этого хочет Всевышний Аллах. Всевышний Аллах в Священном Коране, в Соре Ибрахим Аят 34 говорит, бисмилляхи Рахмани Аллахи ла тухсуга Если вы станете отдельности считывать, пересчитывать количество благ, благ, милости Всевышнего Творца, то вы не сможете их сосчитать. Поэтому милости его Аллаха оказана для нас нам бихасяб один из них это религия ислам альхамдуля он наделил нас возможностью и разумом и сердцем быть на пути Аллаха на пути религии на пути веселого Творца это самое высшее благо и наделил нас разумом, который мы используем, ведь верующий как раз отличается от неверующей тем, что он всегда использует разум в обоих мирах, не только для этого мира, но и для мира вечного. Также, если мы отметим наше тело, то есть глаза, руки, ноги, это тоже милость Аллаха. Если кто-то скажет, разве это милость, в Священном Коране, в Суре, Нахль, аят 78, все же Аллах говорит, Басмилахи Рахмани Рахим, «Ва джа'ля лекуму ссам'а мы сделали для вас джа'ля он, Аллах, создал для вас ссам'а слух, ва лабсара зрение ва лафидата ла'алекум ташкурун и вот все, что в нашем теле есть, Аллах сказал, что мы создали Ля Возможно, вы будете благодарными. То есть именно Всевышний указывает на то, что не только, конечно, уши, не только слух, не только зрение, абсолютно все. Всевышний Аллах лишь перечислил основные элементы, без которых жизнь. Будет очень сложно, если представить картину, что мы ничего не увидим. Если же представить картину, что мы увидим, но дотронуться не сможем, рук нету. Или же руки есть, глаза есть, а ног нету. И это все, конечно, самое основное. Поэтому Всевышний Аллах указал на них и сказал, что, возможно, вы будете благодарными. И что уж говорить, когда речь про Дыхание, которое мы видели несколько месяцев назад, когда была пандемия, дышать было невозможно. Поэтому вопрос, как взять вдох, когда еще нужно еще... Возникает вопрос, а как еще выдохнуть? Ведь еще есть, кроме вдоха, есть еще выдох. Это отдельная милость, за которую надо отдельно благодарить Всевышнего Творца. Так как если представить картину, сейчас уже представить картину смысл нет, потому что мы это видели. У многих родственники, друзья переболели через это, поэтому картину мы видели, поэтому очень сложный момент. И это одно из мощных благ, это мощная милость, что мы, аль Аль-Хамдуля вообще можем дышать. И Всежнелах до сих пор нам разрешает дышать. И, конечно же, наше пропитание – это еда, напитки, вода. Во время поста все замечали, что что бы ты ни ел, но без воды нет никакого вкуса. Вода, оказывается, самая вкусная, мы это поняли и понимаем каждый раз во время поста. Это разве не милость Всевышнего Аллаха? На этот вопрос тоже Всевышний Аллах говорит в суре, Нахль, аят 114, Всевышний Аллах говорит, бисмиллахи рахмани рахаим. Факулу мимма разахукум Аллаху халалан тайибан, ваишкуру ни'мата Аллаху, инкумтум и яху та'будун. Факулу. Кушайте. То, что Аллах наделил вам пропитанием, кушайте. Какие? халялан тайбен? Халялан это всем известное, это халяль, дозволенные. Но Всевышний Аллах не ограничивается термином «халяль», еще говорит «тайибен», «тайиб», «прекрасное». Аллах говорит «кушайте халяль» и «прекрасное». «Вашкуру» и, конечно же, «благодарите». «Если вы и яху та'будун», «если вы ему действительно являетесь рабом». Если вы действительно поканетесь Аллаху, то благодарите. Поэтому, учитывая данный аят, мы видим, что благодарность это необъемлемая часть того, кто говорит, что я раб Аллаха. Он должен благодарить. Это фарс. Благодарить Аллаху, Аллаха за все блага. Это является фарзом. И если кто-то спросит, какая польза от благодарности, ответ. Первая польза – то, что Аллах будет доволен. Довольство Аллаха того, кто создает абсолютно все, что мы видим, слышим, приобретаем, теряем. Кто-то кого-то любит, кто-то кого-то уже разлюбил. Все это создает один всемогущий Создатель. И если он доволен тобой, о чем говорить? Разве кто-то сможет что-то сделать, если сам Творец доволен? И поэтому в Священном Коране в Суре Ибрахим, аят седьмой, Всевышний Аллах говорит, «Бисмиллахи рахмани рахим». ل... إن إن Это, если первая польза, что он будет доволен, то вторая польза, Всевышний Аллах говорит, «И возместил Господь». Если вы будете благодарными, то непременно, обязательно приумножу, если будете благодарными. «Валя кафартум» «Валя кафартум» Если вы будете неблагодарными, «Инна азаби <связать> «То мое наказание мощное». Поэтому отсюда и делаем вывод, <связать> что кто благодарит Аллаха, ла он приумножит а на вопрос разве кто-то хочет останавливаться на достигнутом все хотят умножения не с целью эго все, а с целью помочь на пути Аллаха многим а имея возможность помочь это лучше чем желание помочь а возможности нет поэтому это вторая польза как в этом мире и в мире вечном. Там тоже захотим увеличения, но уже такой возможности не будет, потому что там уже нет борьбы со своим эго. Поэтому здесь мы боремся с ним, поэтому все больше и больше зарабатываем. А в раю уже это останавливается. Сколько заработал, столько заработал. Один из приближенных ко как, как Всевышнему Аллаху шибли – говорит, в плане благодарности он говорит, что нужно благодарить не за блага, а нужно благодарить того, кто стоит за этим, то есть тот, кто тебя наделил благами. Вот когда ты видишь его, это, говорит, самая высшая точка в религии, самая высшая. Почему он так говорит? Потому что если человек... Много лет учился получить диплом Много лет ходил, чтобы жениться, женился Долго жили они вместе с супругой, но детей не было И когда они достигли цели, они что будут делать? Благодарить Но благодарить будут за ребенка, за документ И за то, что вот он стремился Но если все, всевышнего все отберет, заберет обратно Тут же Инеф внутри скажет, вот, Всевышний тебя что сделал? Взял и отобрал. Инаф сразу обидится. Но Дух Божественный, если увидел в этом деле, что нужно благодарить не, не, не само благо, не за благо, а за то, что вообще Аллах дал. То есть именно Творца, именно того, кто дает. Вот это и говорит, является целью, высшей точкой в теме благодарностей. И это приведет человека к тому, что он будет связан не с пропитанием, а с Творцом. И тогда будет мощная тема упования, что он будет полностью зависимый не от того, что его окружает, а от того, кто вообще его создал, то есть от самого Творца. К этому приводит данная тема. Дауд Алейхис спросил Всевышний Творца, «О, Господь мой, то что, ты нам, то, что Ты мне разрешил благодарить, это Твоя милость». Конечно, если Аллах не захочет, мы сюда прийти не сможем. Ведь мы и так знаем, что не мы захотели, уверовали, захотели, но мы на встали. Это не просто же, это, это Его милость. Если бы Аллах Таля разрешил бы, все бы сюда пришли. Поэтому мы не можем сказать, «Нет, я отличаюсь, я вот один так вот, разумный, использовал разум и догадался, что Аллах существует, поэтому я здесь. А остальные не догадались. Нет. Аллах дал возможность. И вот Дауд Алисиам говорит, то, что я благодарен тебе, это твоя милость. То есть ты разрешил мне это сделать. Но мне говорит, интересный вопрос. Я смог ли благодарить тебя так, как ты этого хочешь? То есть... Выполнил, выполнил, выполнил ли я все, как ты этого заслуживаешь? Такой вопрос задал Всевышнему Творцу Давут Алейхиссалям. И тогда Аллах Таллах неспасать ответ и говорит, вот теперь ты смог благодарить. Вот теперь ты смог благодарить. Вопрос, до этого дня он благодарил, не смог, что ли, получается? Ответ уже идет следующий. Тот, кто достигает высшего уровня именно в плане развития религии, не в плане развития тела, а души. Знаем, знаем семь уровней души есть. Повелевающее зло. Первый уровень самый низкий, он намаз не читает. Второй уровень, это уровень души называется упрекающая. Лауэмэ, он намаз совершает, грешит, упрекает, зачем я так сделал. Далее идет третий уровень – это мутма мутмаинна. Уровень души, которая обрела покой. Об этом говорится в суре «Рассвет». Всевышний Аллах говорит, «Я айту мутмаинна». О человек, который достиг уровня мутмаинна, то есть успокоенная душа. я джаннати». «Заходи в рай», говорит. Не просто «Можешь зайти, ты заслужил». Нет, он говорит, что? «Заходи». Приказ. Поэтому, кто достигает третьего уровня, он под приказом может заходить в рай. А остальные, которые второе суждено, не суждено, уже будет через испытание, через наказание, через ад. А третий мутнаинна, Аллах говорит, заходи. То есть про отчет и речи нет. И вот кто еще выше идет, мутнаинна, радия, мардая, сафия, то есть по нафсе, в плане воспитания нефса, кто достигает высокого уровня, у них возникает внутри, в сердце возникает горе. То есть они не просто ходят и размышляют про то, что Аллах существует, что нужно раза послушать, сухбат, насихат. Не просто над этим размышляют, они размышляют над тему еще «Я, интересно, смог ли до конца совершить намаз так, как он этого хочет». Смог ли я до конца совершить пост так, как он этого достоин? Конечно, в намазе я получил некое удовольствие, после поста я получил некое удовольствие. Это было действительно внутреннее радость, это успокоение, умиротворение. Вопрос, а Всевышний Аллах получил от тебя то, что Он желает от намаза, от поста? То есть внутри должно возникать переживание. Вот это переживание, когда возникает, это и есть высшая точка в плане благодарности. Поэтому, когда Идаут Алисам сказал «О, Аллах, вопрос. Я смог ли благодарить тебя?» То есть он вопрос задает, почему? Потому что он начал переживать. Вывод, как только у нас образуется в сердце переживание, интересно, мой намаз, какого уровня, мой пост, благодарность, мое восхваление, моя хвала в адрес Аллаха, в адрес Аллаху. Как он на это? И если будет это... Переживание, то Алхамдуля, это высшая точка. Также есть в теме благодарности два термина, это Шакир и Шакур, что на русском означает Шакир, благодарящий за то, что Аллах ему дал. Все же говорят, спасибо, когда дают. Там, если, если таксист, там, есть у останется задача, если клиент скажет, оставь себе, таксист обрадуется. Если кто-то где-то еще что-то, где-то скидку сделает, не только в плане того, кто заработок меньше, но и в теме, у кого заработок большой, даже если он на Мерседесе, тоже обрадуется, тоже захочет услышать, услышать слово «спасибо». Это Шаакир. Получил, сказал спасибо. А вот Шакур, термин, это тот человек, который... Когда Аллах таля дает, говорит спасибо, когда Аллах таля отбирает, Он восхваляет Всевышнего Творца. А вот первый, первый не сможет, потому что он привык только говорить спасибо, когда Аллах ему дает. А бывает и такое, что Аллах таля иногда и забирает. Поэтому вот шакур получается уровнем выше. Так как есть... То, что нам нравится, Аллах дает, есть то, что нам не нравится, но он все равно дает. Например, болезни, эти, эти пандемии, все эти запреты, которые сейчас идут в странах. Нам это не нравится. Нам все не нравится. Нам все не нравится состояние супруги. Супруге не нравится состояние супруга. Но если в этом случае человек будет благодарить и восхвалять Всевышнего Творца, то это, конечно, уровень самый высокий. И имам Хасан рады сделал интересный такой дуа. В Каабе он говорит, «О мой Господь, Ты дал мне блага, но я не смог благодарить. Ты дал мне наказание, но я не терпел. Я бросил благодарность, но Ты не уменьшил вознаграждение и дары свои. Я не смог терпеть, но Ты не продолжил мое наказание. Потому что раз ты уже терпел, терпел, и все, терпение кончилось, значит, должно быть в что Аллах должен продолжать это наказание, которое он дал. Но имам Хасан говорит, что когда я уже не смог терпеть, а ты перестал меня наказывать. Хотя надо было еще наказывать, потому что он же перестал терпеть. И вот он говорит, ты мне давал, хотя я не благодарил, ты мне испытывал, но я не терпел. Несмотря на это, ты меня не наказывал. Вот такой мощный дуа от имама Хасан Рады Ангу. Также Муса Алейхиссалям говорит по поводу нашего Отца Адама, алейхиссалям Который был создан мощью, милостью Аллаха Из Духа Всевышнего был создан его душа И также он был, в отличие от нас, уже в раю Уже прописан был в раю, создан в раю Он уже жил в раю И плюс к этому... Ему совершали зенепакон ангелы, то есть настолько высочайший уровень, настолько была дарована ему милость. И ему стали о Всевышний, как он смог за все это благодарить тебя, ведь столько милостей, если сравнить с нашими, то у нас вообще ноль, у нас ничего не приходит, если палец опориснуть дальше, а у него руку положил уже курочка, уже копченый, соленый, все, что хочешь. Рыба, все, что хочешь, то есть только благ. Да еще, ангелы ходят рядом, у нас ходят, мы не видим. А он все видел, разговаривал, и вот он говорит, как он смог благодарить. И Всевышний Аллах ему говорит, «О, Муса, он, во-первых, знал, понимал, знал, что все это от меня». Не просто «О, это благодаря папе, благодаря маме, это все вот кто-то постарался». Нет, он, говорит, понимал, что это от меня. Во-вторых, он, говорит, все время вас восхвалял. Вот это его восхваление, это и есть от него, в мою сторону, это и есть благодарность. Говорит Аллах пророку Мусе, алейхиссалям. И также изречение пророка Мухаммада, алейхиссаляту ассаляму, он говорит, что имущество, хоть оно и мало, с малой благодарностью. Лучше, чем имущество огромное, а столько же благодарности там нету. Поэтому лучше иметь мало имущества и мало благодарности, нежели огромное имущество, утварь, шкафы, дома, а благодарности столько нету. Поэтому вывод – тот, кто не может до конца совершить благодарность Всевышнему Творцу за блага, которым Аллах Талай ему даровал. Эти все блага, которым он радуется, глаза радуются, увидев все это имущество, богатство, это ему может обернуться наказанием в этом мире в мире вечном. Поэтому здесь, опять же, вспоминаем определение благодарностей. Как было вначале сказано, это тот, что удерживает, что должен уйти, плюс в определении благодарности то, что защищает от наказания. Например, есть утварь какая-то в доме, но никто с ним не пользуется. Сейшнеллах спросит непременно за это прибор, утварь, который в доме был. Но никому он пользу не приносил. Всевышний спросит, а ответственность будет за это. И если будет благодарность, то ответственность снимается. Потому что он благодарил за все. А у нас, если посмотреть, что дома, что в гараже, столько вещей, которые мы не пользуемся, Но купили, думали, пригодится, а не использовали. Вещей столько, зимние, осенние, летние, дни сезонные. Они все стоят, А кто-то в этом нуждается, а он у нас стоит без дела. За это будет наказание, если... Нет благодарности. И, и также Всевышний Аллах любит, когда богатство, богатство у верующего находится на спине. Что это означает? Это означает, что если человек имеет какое-то богатство, если он его скрыл от всех, то есть телом, получается, его закрыл, как амбразуру, то этого человека Аллах не любит, потому что он скрывает свои богатства. То есть никому не дает попользоваться если он его дает кому-то на пользу, на использование, то этого человека Аллах, любит. Когда он показывает свое богатство, не в смысле показывает, афиширует в газетах, а в смысле дает кому-то попользоваться. И в завершении слова Джунейт И ему был задан вопрос по поводу определения благодарности. Что такое благодарность? На что он ответил, что благодарность – это то, когда ты... Получаешь блага Аллаха, и против них не идешь с грехом. То есть ты, когда получаешь, что бы этого ни было, любая милость, <coughs> благодаришь, и эта благодарность будет, во-первых, крепостью, защищающим от исчезания, потому что эти блага могут исчезнуть в один день. Недавно слышал, как один из богатейших электронными деньгами, самый богатый человек, умер, все это осталось, а насильников нету, то есть деньги были, а, сам, а самого нету. Есть случаи, когда были деньги и человек, он живой остался, а землетрясение забрал все его имущества, все дома, все торговые центры, в южных странах были случаи, сам живой остался, а благ нет. Поэтому благодарность – это крепость, защищающая имущество, и, конечно же, эта благодарность является средством достижения довольства Аллаха.